На сайте выспорчугал.ком вы сможете заказать экскурсии по всей Португалии без посредников. И снова здравствуйте! С вами Маргарита в постоянной рубрике новостей о штатах в Португалии. О Португалии все снова хорошо и стабильно, поэтому сегодня мы прежде всего говорим об окончании чрезвычайного положения, также о стрессе во время пандемии, о рынке недвижимости, о жестоком убийстве, совершенном подростком и о падении туризма. Окончание чрезвычайного положения. Президент республики объявил, что чрезвычайное положение заканчивается в полночь 2 марта, но при этом сдерживающие меры все равно остаются в силе для преодоления пандемии. Честно говоря, у меня сложилось такое впечатление, что все португальцы решили выходить в свет сразу после Пасхи. Потому что все больше и больше людей появлялось на улицах. Было такое ощущение, будто карантин уже закончился. Поэтому к четвертому числу все произошло настолько органично и естественно, будто бы никакого карантина никогда и не было. Кажется, что мы практически полностью вернулись к нормальной жизни. На данный момент продлевать чрезвычайное положение больше не собираются, но будут следить за развитием событий. В первую очередь сейчас открываются небольшие магазины площадью до 200 квадратных метров парикмахерские, книжные и прочие небольшие бизнесы. При этом торговые центры и все, что более 200 метров, пока что остается закрытым. Также собираться более чем 10 человек в месяц запрещено. В закрытых публичных местах и общественном транспорте необходимо находиться только в маске, иначе грозит штраф. При этом недостатка в масках больше нет. Сейчас можно получить э, по своей резиденции 4 маски в руки за один раз. А все потому, что швейные фабрики были переориентированы и направлены на шитью масок. И сейчас они производят до миллиона масок в день. Только представьте себе, какие это масштабы. При этом рестораны, которые всех так волнуют, будут открываться лишь с 18 мая. Но их заполняемость будет ограничена 50% от общей вместимости. Также Португалия планирует открывать границы с Испанией с 1 июня. Но не знаю, планирует ли Испания открывать границы с нами. При этом знаменитые музыкальные летние фестивали, скорее всего, отменят совсем. А отели же начнут открываться только в июле. Не знаю, как вы, а лично я планирую насладиться безлюдными португальскими курортами. Потому что такое случается впервые. Только представьте себе, Португалия для местных. Тем временем регион Алгарвы был выбран самым лучшим для безопасного отдыха иностранных пенсионеров, естественно, после окончания карантина и чрезвычайного положения. На данный момент в Португалии умерло всего чуть более тысячи человек. Это значительно меньше, чем в других европейских странах. Это видео выходит при поддержке магазинов наших товаров в Португалии и Миксмарт. Пандемия и стресс. Как это взаимосвязано? Хуже всего, условия пандемии сказываются на женщинах. Женщины более всего подвержены тревоге и стрессу. Как это ни странно. И, честно говоря, я действительно замечаю это по своим подругам. Некоторым из них я даже боюсь писать и звонить, потому что они буквально взрываются от каждого невинного сообщения. Следующая категория, которая также подвержена стрессу, это безработные. Но с ними и так все понятно, здесь даже объяснять ничего не надо. А вот те, кто наименее пострадал от стресса во время пандемии, как это не удивительно, это пенсионеры. В своих выводах исследователи рекомендуют увеличить инвестиции в психическое здоровье, потому что в Португалии она вряд ли сможет восстанавливать свою экономику со значительной частью подавленного, озабоченного и находящегося в угнетении населения. Так, например, буквально на днях молодой человек сбросился со скалы в капу А до этого он пытался совершить самоубийство в другом месте, а полицейские пытались ему помешать. Но все же ему удалось довести до конца задуманное. Ему был всего 31 год. Мотивы его поступка пока что не раскрываются. О недвижимости в современных условиях. Возрадуйтесь все золотоискатели. Если раньше рынок Португалии был рынком продавца, то сейчас рынок недвижимости становится постепенно рынком покупателя. Покажите, что вы намерены и готовы купить недвижимость, и тогда можете просить скидку. Устанавливайте свои цены. Недвижимость в Лиссабоне и Алгарве при этом остается самой дорогой. Честно говоря, мне немножко странно и удивительно, почему все так стремятся на юг или в столицу хотя бы видели, как прекрасно глубинка в Португалии, вы бывали в других регионах. Рекомендую проехаться по всей Португалии, чтобы уже потом решать, где осесть. Также я поговорила со знакомыми риэлторами в Лиссабоне, и, по их мнению, цены на недвижимость в центре будут оставаться теми же, какими были до кризиса, практически. Но при этом недвижимость на окраинах уже просела, и цены будут и дальше падать. Рынок аренды также меняется, как вы уже, наверное, заметили. Все, что сдавалось посуточно в центре города, сейчас можно снять долгосрочно, причем по очень приемлемым ценам. А по вашему мнению, как будет меняться рынок недвижимости в ближайшее время в Португалии? И рассчитываете ли вы на выгодную покупку или аренду? Жестокое убийство. 17-летний подросток обезглавил своих двоюродных бабушку и дедушку в Сантьяго Ду -косей. А все потому, что они отказались выдать ему деньги на алкоголь и наркотики. Только представьте, он не просто их убил в порыве какого-то гнева, а он растерзал их с особой жестокостью. После этого он заблудился на украденной машине, и его поймали полицейские. На этом история и закончилась. Честно говоря, не хочу казаться занудной бабкой на скамейке, но я вижу, как деградирует молодежь. На самом деле, пиво с семками на скамейке – это не только реалии страны СНГ, это также и реалии Португалии. Только представьте себе, куда катится мир. Причем речь идет не только о безобидном, скажем так, пиве, да, но еще и о наркотиках. Ну, какие наркотики в 17 лет? Вот в наше время такого не было. И лично я считаю, что дети должны сами зарабатывать уже 16 лет, а лучше даже раньше. И тогда у них будет меньше времени на всякую ерунду и соблазны. Честно говоря, я не знаю ни одного ребенка, которому подачки со стороны родителей пошли бы на пользу. Все скурились, спились, снюхались. А вот те, кто действительно сам строил свою жизнь, сейчас добились успеха и счастливы. Туризм. Число туристов в этом году снизится на 40% процентов в Португалии, согласно прогнозам. Хуже дела обстоят только в Испании и в Италии. И вместе с Испанией и Италией Португалия входит в лидеры стран, где Ввп больше всего зависит от туризма. К уровню 2019 года до кризисному мы сможем вернуться только лишь через три года. 2023, к сожалению, друзья. В общем, южным странам придется нелегко. Да, Португалия лучше всех прошла карантин. Но мы ведь все связаны, мы ведь единый глобальный мир, и поскольку кто-то не справился, то страдать теперь будут все. Только представьте, сегодня вы пошли подпольную парикмахерскую, а завтра миллионы людей из-за вас потеряют работу. Да-да, потому что мы все связаны единой нитью. Поэтому будьте ответственней. И если вы работаете в сфере туризма, буду рада услышать ваши истории, как вы планируете справляться со всем этим, что будете делать дальше. Как всегда, буду рада вашим комментариям под видео и до новой встречи, друзья!